Сейчас я вам накормлю, вас накормлю. Давай, Петенька, организуй своих девочек. Вот меня всегда удивляет, что петух никогда первый не будет. Клевать, он ждет, когда куры начинают. Вот. Клевать, клевать. Фотки мои. Ух ты! Вы чего? Вы чего? Утренний завтрак. Утренний завтрак. У нас гора деревяшек. Сын разбирал балкон, и посмотрите, какая гора. Тут, конечно, есть и добротные такие досочки. Три дня муж убирал гвозди, столько гвоздей, столько гвоздей. Просто пол ведра, он говорит, все, можно сдавать металлоплом. Смотрите, какая огромная гора. Вот Надо ее будет преобразовать где-то в дрова, где-то в подвале нужно полку сделать. Когда-то вообще, приехав сюда, у нас было пустое место. Но сейчас чего только нет, чего только нет. Вот уже поставили качель. Ну, первые хорошие солнечные денечки. Вот выходят тюльпашечки у меня здесь уже. Надо вот их будет потяпать, пока еще вот некогда. Вот. Посмотрите, вот даже доску привез. Говорит, все, не надо нам доску. Дети рисовали мелочками. Пусть здесь рисуют. Вот она. Целая куча. По утрам бегу в теплицу. Открывать, посмотреть, что там у меня. Ну, в общем-то, сейчас заморозков нету. Выставил сюда нарциссы. Уже сходят. Ну, пора бы им, конечно. Ускарики скоро будут свистеть. Что у меня здесь в теплице? 26 градусов тепла. Вот высадила так в мешок я уже первые огурчики. Это я показывала свои ящики. Вид вот петрушка только-только всходит. Роккола, шпинат. Это у меня лучок. Здесь очень хорошо сошел салат. Капуста тоже хорошо уже всходит. Очень хорошо. Своя капуста будет. Смотрите, ящерка, ящерка ползает здесь всегда. Я что-нибудь здесь сделаю. Она всегда здесь ползает вот это у меня бархатцы сходят бархатцы, бархатцы дружно зашли, однако вот. что-то у меня здесь болярия, я ее не вижу все-таки может взойдет так я хочу на это я сколько у меня вот так все сходит тихонько это у меня Юлечка присылала меня злаковые, злаковые сходят тоже сходят уже Редиска у нас уже есть. Вот смотрите. Редисочка уже у нас краснеется. Красотка есть. Мы уже срываемые. Все это уже. Я тут подсадила. Вот на этом месте что-то очень плохо взошло. Я подсадила. Это у меня цветет помидоры уже. Горшечный красный. Вся рассада у меня, вот видите, стоит на этом большом столе. Все здесь пока стоит. Я ничего еще не высаживала. Вот. Помидоры у меня. Неплохая, я считаю, но она у меня низкорослая, поэтому не вы не вытянутая так как бы вся низкорослая, вся маленькая. Вот. Посаженная 7 марта она у меня, но кроме монгольского карлика. Вот монгольский карлик, он еще маленький, да он сам по себе маленький. Вот перец уже цветет. Вот такой мой огромный стол. Это у меня петунья. Петунья, вот эту петунью я, например, уже черенковала потому убирала макушечку у меня 4 черенка ее сидит по февральской она у меня вот тоже черенковала я 4 черенка сидят отдельно очень хорошие у меня анютины глазки это у меня прям... вообще красивые такой же большие они петуни вот питони хорошие у меня это газания вот обзор моего стола. Прямо такой огромный стол у меня. Вот чего у меня здесь нет. Вот вся помидора моя здесь. Вот. вот у меня абриетта. Абриетта я попробовала в этом году ее. Вот она, абриетта у меня. Хочу попробовать ее высадить. Не знаю, что получится. Она такая духленькая, конечно. Вот она у меня. Вот и зев ампельный я первый раз посадила. Но настолько он капризен. Вы знаете... Из семи семечек, которые были в пакете, два у меня очень хорошо вроде как так поднялись. И один я стала пересаживать, он не выжил горшочек. Вот у меня это горшочек специально уже для того, чтобы повесить его на стену. А вот этот вот, ну дай бог, чтобы он выжил. Очень красиво заявлен на пакете. Но приживаемость вот такая не очень хорошая, когда перевалку делаешь. Вот, пока вот я молюсь на него, чтобы он у меня выжил. Вот так мой стол выглядит. Видите, как нашел стол. Пока не тороплюсь высаживать. Погода капризная. Но будем ждать. Здесь все комфортно, хорошо. Огурцы у меня вот так посажены. В стаканчиках я их тоже потом не пересаживаю. Сразу заглубляю их вот в мешки. У меня один мешок подготовлен обычно я сажаю таких 5-6 мешков вот они у меня огурцы подготовлены уже для того чтобы их высадить в мешки для мешков у нас уже видите как они сделаны палочки и у нас опускаются нитки только и втыкаются в мешки раскручиваются нитки эти и в мешок и вьются так у нас огурцы Два горчика посадила. Ну что, вот такой обзор моей теплички. Если бывает прохладно, у меня есть укрывной материал. Но вот здесь вот уже есть. Здесь вот есть укрывной материал. Я укрываю на ночь. С первый раз сажала вот я сколку. Вот такой есть Это цветочек стелющийся. Хочу посадить его. Ну, ой, какие были тоненькие-тоненькие в рассаде цветочки в рассаде. Ну, вот сейчас вроде бы смотрю. Ничего, стоят хорошие. Ой, цинерария взошла. Ой, как здорово. Вижу две штуки. Три. Юля, всходят, всходят. Это мне Юля прислала, Серпухова. Юля, аж всходят. Ура, ура. Один, два, три, четыре. Ух ты! Ну, все. Сейчас все зашкаливает. Нормально, значит все нормально. Все, я довольна, я довольна. Ну что, показала свой утренний обход. Это мой утренний обход. Я обычно делаю, хожу к курам. В первую очередь иду, кормлю их, сами понимаете, животные. И иду в тепличку, смотрю, все ли у меня здесь хорошо. Пока все влажно, я не поливаю с утра, вечерком. Под вечер я, конечно, полью. Подгребли, прибрали, убрали мусор, попилили деревья. А было плюс. Вчера было плюс 18, а сегодня снегольный.